Привет, Тули! это я, Джессика, и сегодня я хочу вам показать, как я делаю вот такие кудри. Я их просто обожаю, и меня много людей спрашивало, как я делаю такие кудри. Ну что, я вам сегодня покажу. Для начала мне нужны мокрые волосы, поэтому я сейчас схожу в душ, вернусь и покажу, как я это делаю. А вы тем временем подготавливайте ремни от вашего халата. Ну что, я помылась. Я чуть-чуть подождала, чтобы у меня волосы лучше высохли, лучше, как до самого конца, чтобы они были еще чуть-чуть мокроватые, сырые. Ну и сначала я отделяю две половинки делаю из этого маленький и такой хвост и кладу этот ремень от халата потому что он мягкий очень хорошо подходит кладу его на голову и отделяю потом пару прядей можно не знаю три, 4 пять и просто кружим вокруг этого ремня если честно, если сделать это, то есть как попало, то у меня потом результат лучше получается, чем когда все аккуратно. Не знаю почему, поэтому у меня всегда выглядит как хлам на голове. Ну, так оно и есть. Не знаю. Это странно, но так оно и есть. Когда закончили, просто завязываем резинкой. И то же самое делаем на другой стороне. Ну вот и все. Блин. Я так ужасно выгляжу в этом. Только кошмар какой-то. Не знаю, я чувствую себя некомфортно. Чтобы было удобнее спать, берем концы ремня и завязываем его. Я завязываю два раза. И мне это совсем не мешает, все нормально. Конечно, другое ощущение, чем с распущенными волосами. Ну, ну все, теперь ложусь спать, и завтра увидим результат. Good morning! Я проснулась, переоделась, и сейчас буду расплетать вот эту вот прическу. Вот так вот идет результат, я осталась с этим результатом довольна, потом я еще могу расчесать волосы чуть-чуть и будет хорошо. Если честно, я их не расчесываю, потому что тогда я все испорчу, поэтому просто вверху чуть-чуть расчешу.